Дорогие друзья, с вами Пугачева Наталья. Хочу поздравить вас с наступающим Годом Белого Быка. Надеюсь, что вы все ждете этого года. Знаю, что многим не понравился Год Крысы. И если Год Крысы принес вам проблемы или, не дай Бог, несчастье вашу семью, надеюсь, что Год Белого Быка исправит все, что натворила Крыса. А еще надеюсь, что бык принесет исполнение ваших желаний и вашей ваши мечты, чтобы они реализовывались. Я слышала недавно статистику у россиян, что делает россиян счастливыми. На первом месте это семья, на втором месте здоровье, на третьем дети, только на четвертом деньги. Я желаю, независимо от того, как расставлены ваши приоритеты, чтобы ваши желания исполнялись. И нам, как правило, для счастья нужно все. Нам не хватает чего-то одного. Мы хотим иметь такую полную чашу. мы хотим быть счастливыми, счастливыми и довольными во всех областях. Я надеюсь, что наша школа с нашими открытыми уроками, с нашими э, статьями, подсказками, с нашими интересными, надеюсь, соцсетями поможет вам в том, чтобы реализовать ваши мечты, чтобы в вашей семье было больше счастья, чтобы больше было смеха, улыбок и чтобы больше было просто любовь с новым наступающим вас годом, годом белого металлического ПК. А школа Пугачевой Натальи будет все время рядом с вами. Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзы и Цимэй Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Вот и завершился 2020 год. Конечно, для всех для нас этот год был очень сложный. И при этом, как сообщают агентства, которые проводят социологические опросы, 30% наших соотечественников оценили уходящий год как очень позитивный год для них. Кто-то создал семью, кто-то заработал много денег, кто-то купил недвижимость. То есть 30% людей улучшили свою жизнь. Следующий год обещает быть не менее интересным. И я в преддверии новогодних праздников хочу пожелать вам, чтобы в следующем году, в декабре месяце, когда мы с вами встретимся, чтобы подвести итоги уходящего года, вы бы сказали, что 21 год был для вас очень счастливым, и вы попали не только в 30% людей, которые остались довольны прошедшим годом, а в 3% людей, которые считают, что 21 год был самым счастливым в их жизни. Я надеюсь, что мы в следующем году с вами встретимся на наших курсах и мастер-классах нашей школы. Будьте счастливы в следующем году! Здравствуйте! Меня зовут Светлана Мостовская. Я являюсь консультантом и преподавателем в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. Поздравляю с наступающим 2021 годом всех наших учеников и желаю вам и вашим близким наступающему наступающем году здоровья, материального благополучия, гармонии и исполнения всех ваших желаний. И надеюсь, что знания, полученные в нашей школе, помогут вам в их осуществлении. Всего хорошего в следующем, наступающем 2021 году. Здравствуйте, меня зовут Пирогова Елена. Я продюсер нашей школы. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать вам и вашим близким, конечно же, здоровья, крепкого-крепкого здоровья. И, конечно же, много-много счастья и счастливых моментов. Пусть все, что вы задумали, все, что вы начали в этот год крысы, реализуется и закончится, доведется до конца в наступающем году быка. Мы же помним, что в крысы мы что-то начинаем а бык это такой волшебник который а, может закончить и помочь нам в любом начатом в прошлом году деле так что начинаем все что начали в двадцатом пусть реализуется и продолжится и придет к классному завершению в двадцать первом году в уходящем году у нас было много трудностей но согласитесь ведь было и много хорошего наверняка на фоне чего-то плохого случались и какие-то прекрасные моменты. А к радости к моей, к счастью, были люди, у которых вообще весь год прошел очень позитивно, продуктивно, несмотря на весь этот вот общий неприятный фон. И я хочу пожелать нам всем в Новом году приобрести новое, прекрасное, даже можно сказать волшебное качество научиться фокусироваться на всем хорошем, что с нами происходит, на всем позитивном, на каких-то пусть небольших, но классных, ярких, удачливых, веселых моментах, моментах удачи, и забывать быстро все плохое, негативное, грустное, что с нами происходит. Это не значит, что мы должны забывать что-то навсегда. Просто фокус внимания давайте держать на чем-то очень приятном и хорошем. Ведь у каждого, у каждого из нас были прекрасные моменты в этом году. И я не то что надеюсь, я знаю, что в следующем году они будут и их будет гораздо больше. Хочу пожелать тепла и любви вашим сердцам счастье, здоровья, благополучия вашим семьям, родным и близким. И в следующем году все будет хорошо. С Новым годом!